Выбрать кухню – непростая и очень ответственная задача. Это не только помещение с необходимым количеством бытовой техники, изобретенной хозяйкам в помощь, но еще и место вечерних встреч близких и родных людей. Важно выбрать такую кухню, чтобы вы долгие годы с удовольствием проводили на ней время и с упоением разглядывали плоды своего труда за чашечкой кофе. Салон кухонной мебели «Вардек» – это оригинальные и стильные решения, разработанные дизайнерами и продуманные до мелочей. В производстве своей продукции – Вардек использует только проверенные материалы от проверенных временем поставщиков, а также европейские технологии. Сделать себе подарок стало просто. Наглядный проект вашей кухни, выполненный в программе 3D-конструктор, в считанные минуты воплотит вашу мечту в реальность. Вы сможете менять и добавлять выбранные материалы, экспериментировать с дизайном, комплектующим и ценой. Особое внимание Вардек уделяет деталям. Ультрамодные и современные решения разрешат вам стать свободней в своем выборе. Вардек – максимальное качество по доступной цене. Двухлетняя гарантия на каждую товарную позицию. И плюс ко всему, наш салон всегда идет навстречу своим клиентам и дает выгодные условия на покупку выбранного вами гарнитура. Вардек – это крупная фабрика по производству кухонной мебели из Санкт-Петербурга. Дорогие нежекамцы, приглашаем вас посетить салон кухонной мебели компании Вардек в городе Нежекамск по адресу торгового центра сити третий -центр», этаж. Будем рады вас видеть. Большой выбор техники и аксессуаров для вашей любимицы. Смесители, мойки, столешницы, рейлинги и все это подчеркнет вашу индивидуальность. Разнообразие наполнения выдвижных секций, подъемных механизмов и систем безручек, амортизаторы ящиков и дверок. Все, что вы так долго искали, вы найдете в салоне кухонной мебели Вардек. Вардек ⁇ кухня по вашему рецепту.